Доброго вечера вам, мои дорогие. Рад вас видеть опять на моем канале. Это видео-дневник. Говорю актуально о важном. Пишу все одним дублем, без вырезок, без клеек, без всего. Все, что есть на душе, на сердце, говорю вам. Приятно устраивайтесь перед вашими экранами. Наливайте себе чаечек. Я надеюсь, он у вас готов. Сегодня мы поговорим о такой очень интересной и актуальной, и самой главное актуальной теме Как прожить карантин, как прожить все это время дома со своим близким человеком И при этом не поубивать друг друга Ну и не сойти с ума перед этим, естественно Сначала мы сходим с ума, потом кого-то убиваем В общем, смотрите, буду делиться с вами своим опытом Пускай, да, он субъективный, не буду претендовать на истину в общем, расскажу, что делать, чтобы просто друг от друга не сойти с ума. И в то же время не буду скатываться в банальщину, которая сейчас идет по телевизору. В общем, сейчас я смотрю на YouTube очень много актуальных роликов про коронавирус, про то, как вести себя, что выходить из дома, не выходить, если оставаться дома, что делать дома и тому подобное, и тому подобное. Видел, как там звезды пляшут, танцуют и тому подобное. В общем советы от меня от психолога да что помогает мне что нужно делать Итак смотрите давайте так возьмем базовый сценарий что вы законопослушный гражданин вы слушаете эту власть все еще наверное кем-то уважаемую и остаетесь дома остаетесь дома со своими родными близкими я дома остаюсь, потому что у нас мама жены, да, в возрасте. У нас недавно родился малышок, которому 4 месяца, в общем, рисковать нельзя. И поделюсь с вами своими личным опытом, что делаю я, чтобы друг друга не поубивать. Да? Потому что, говорю честно, одно дело, когда ты видишь человека 2-3 часа в течение рабочего дня, и другое дело, когда ты на 2 недели запер дома. С ним ты узнаешь с другой стороны, себя узнаешь с другой стороны, он тебя узнает с третьей стороны. В общем, сторон много. И, конечно же, конечно же, начинается усталость, начинается какое-то недопонимание, хочется уже куда-то уйти. В общем, расскажу, что делаю я. Я, смотрите, я сейчас не буду скатываться в банальность, в банальность из разряда «проходите курсы», «смотрите телевизор». А, идите на балкон, смотрите, да, слушайте музыку, пейте, танцуйте, а, пойте там, <сíck> пейте, <сíck> пойте, пейте это вот чайочек нужно пить, Счетчик это хорошо, и то я пью травиной, я сейчас расскажу, первая вещь, это сугубо практическая, вторая сугубо философская, Итак, первая вещь, что сделал я, я сделал расписание, я сделал расписание, по которому мы живем, когда мы с женой общаемся, когда мы проводим лично, как бы совместное время, а когда у нас личное время. И когда, никто, и когда я к ней не подхожу, и когда она ко мне не подходит. Потому что, хотя у нас и не однокомнатная квартира, в моей квартире много комнат, и тем не менее, все равно ты чувствуешь, когда ты заперт, пускай даже не в четырех стенах, а в пяти стенах да, с человеком, на уже две недели, а мы, сколько вот, если выходили на, значит, за, за порог дома только за продуктами, то естественно ты начинаешь уставать. Любой человек устанет, какой бы он ни был, все равно рано или поздно вот за, за, за, при вообще, в одной комнате двух людей, даже двух лучших друзей, через неделю они, мне кажется, будут уже там друг друга пожирать. Поэтому, что вам может помочь, это составить график и расписание, что делаете вы, в какое время, что делает ваша супруга, в какое время, когда у вас время общее, когда время раздельное. Это очень важно понимать. Это очень важно понимать, этого придерживаться и при этом не лезть никому. Вот. Это первый момент. первый момент. А второй момент, поскольку мне очень нравится философия, да, мне нравится философия религии, религия философии, вообще покопаться в себе, в самом глубинном так сказать смысла в самом глубинном смысле до да. а, докопаться до самой большой глубины до какой только могу докопаться и сейчас я вам хочу рассказать одну очень-очень такую тонкую тонкую вещь которая не лежит на поверхности до которой самому достаточно сложно догадаться а, здесь нужно провести какое-то исследование да либо же чтобы вам рассказали это от начала до конца ну либо нужно уметь уметь и любить копаться в себе Вторая вещь, она заключается в потере себя, своей собственной природы при общении с другим человеком. Сейчас я вам расскажу, что я имею в виду. Смотрите, наш ум, наш ум, да, не разум, не мозг, да, не голова, а именно ум. ум. Он так устроен интересным образом. У него есть удивительная особенность. Наш ум способен перенимать качества, того объекта или человека с кем он контактирует у ума на самом деле очень много удивительных качеств познание ума обширные можно всю жизнь его изучить так и изучить пытаться изучить но так и не выучить но сегодня я вам расскажу одну из особенностей ума она всего лишь одна их очень много но это одна из очень интересных особенностей на этой особенности построено очень много процессов в нашей психики вот смотрите у нас ум так устроен, что когда мы контактируем долго с каким-то предметом, то мы начинаем перенимать качество этого предмета. Собственно говоря, на именно этом эффекте построены все медитации, вся, весь принцип медитации. Что такое медитация? Медитация – это сосредоточение ума на каком-то объекте, на чем-то одном, для того, чтобы перенять качество этого объекта. И так вот интересно устроено, что когда мы перенимаем эти качества, да, сначала мы перенимаем это качество, они входят в наш ум, а потом ум отражает их в нашем теле. Смотрите, как интересно происходит. Предположим, вот говорю сейчас про себя, вот чисто вот про себя, чтобы у хейтеров не было возможности опять написать в комментариях, что все неправда, я не верю, и у меня все по-другому. Ребят, говорю про себя. Когда я начинаю очень сильно быть возбужденным. У меня психика происходит большое возбуждение, когда много дел, я ничего не успеваю, мне мало времени, мне нужно одно, нужно второе, нужно третье. У меня весь ум вот такой прям по всей вселенной бегает и никак не может сосредоточиться и успокоиться. Да, я прям ну, в такое состояние можно себя ввести. Оно может быть день, два, сколько угодно может быть. И когда я чувствую, что все, у меня в таком состоянии ум, и мне даже сон не помогает. Вот я выспался, да, но все равно я просыпаюсь, и все равно такой вот на нервах весь. Что нужно сделать? Нужно свой ум успокоить. А каким образом его можно успокоить? Очень просто. Нужно сначала в свой ум поместить спокойный предмет. А какой у нас самый спокойный предмет из общедоступных? А это, это, это вода, это течение реки. А у меня рядом течет речка, что я делаю? Я а, выхожу, сажусь на лавочку возле реки, возле реки и просто тихо, спокойно дышу и смотрю непрерывно на воду. Как тихо, безмятежно течет вода. Как вот река течет свои воды мимо меня. Воды очень тихие, спокойные, там это очень медленная речка. И когда я начинаю смотреть долго, где-то там 20 минут, 30 час могу сидеть, вот просто смотреть на течение реки, то мой ум, он начинает успокаиваться. И как только успокаивается мой ум, то вслед за моим умом начинает успокаиваться это тело. У меня сразу же, сразу же нормализуется сон, у меня сразу же снижается темп речи, у меня сразу же расслабляются все зажимы в теле. Про себя говорю, ребят, про себя. И я становлюсь просто более спокойный. Это такая вот медитация. Да? В, противовес этого, в противовес этого, например, когда я чувствую, что я наоборот, излишний, очень вот а, какой-то вот медленный, заторможенный, апатичный. У меня плохое настроение, у меня вялость, мне ничего не хочется делать. А я хожу как отсиженная нога. Да? Что в этом случае нужно делать? В этом случае я наоборот помещаю в свой ум какой-то очень активный и такой деятельный предмет. Что это может быть? Это огонь. Что я делаю? У меня есть небольшая баночка, баночка куда я кидаю а, щепки. И смотрю, как эта щепка горит на балконе. И вот я просто смотрю, там вот могу смотреть 10 минут, 20 минут на эту щепку, как она горит, на само пламя огня. Там важно, чтобы это было не пламя свечи, потому что пламя свечи, она статична, она просто вот горит, если особенно ветра нету никакого, она просто горит как неподвижно, и все. А я приоткрываю окошко, там у меня возникает ветер, беру щепочку большую, щепочка начинает гореть, и я вижу, как пламя огня, оно влево-вправо, туда-сюда, то там дым, то туда-сюда. то сюда. И вот ты когда долго-долго-долго смотришь на это дело, то в твою психику, про меня говорю, в мою психику входит вот это вот желание действовать, в мой сначала ум, входит желание вот какие-то совершать поступки, быстро что-то принимать решения, у меня начинают быстрее бегать мысли, у меня начинает быстро, значит, идти речь, и это проявляется в моем теле. У меня тело же, сразу же из тела уходит вот эта сонливость, вот эта вот апатия, какая-то вялость, у меня, наоборот, тело подзаряжается, я начинаю бегать соответственно здесь очень важная вещь понять что сначала что-то входит в наш ум а потом через ум это проявляется в нашем теле можно идем дальше да? можно сейчас сделать следующее заявление касательно того что помимо вещей мы также перенимаем качество людей с кем мы общаемся по себе говорю, у меня есть один хороший приятель, клиент, приятель, там сложно понять, что, в общем, хороший один очень товарищ, и он достаточно успешный бизнесмен, успешный бизнесмен, у него несколько фирм, он грудь крутится, как белка в колесе, у него 100-500 миллионов тысяч сотовых телефонов, постоянно звонки, постоянно то-да-то. -то -то. И вот когда я с ним общаюсь, просто вот мы с ним встретились, да, и разговариваем, и я общаюсь с ним, так или иначе, я перенимаю что-то от него, а общаясь со мной, он перенимает что-то от меня, естественно. Поскольку он более активный, а я менее такой спокойный, да, то он перенимает мое спокойствие, а я от него перенимаю его вот эту вот энергию. И когда я слушаю, что он, так, это, это покупать, это продавать, это давай аренду найдем на другое помещение, это туда, это сюда. И вот пообщавшись с ним где-то час, два, три, вот проходит три часа, я прихожу домой, и у меня сразу я чувствую, что я вот в каком-то возбуждении, что вот мне надо срочно какой-то открывать бизнес, мне надо срочно что-то делать, мне надо, мне надо, мне надо, и вот я чувствую, что у меня тело становится напряженным, мне сразу хочется ходить по квартире, я думаю, боже мой, я упускаю время, мне срочно нужно создавать корпорацию, а я еще не глава корпорации. Потом я отслеживаю эти мысли, говорю, Антон, подожди, это же не твое, это не твое, просто все, успокойся. И точно так же он со мной тоже, когда вот он со мной делится, я его пытаюсь разводить на откровенный разговор, он говорит, да, Антон, после того, как с тобой пообщаюсь, прихожу домой. И, как бы более спокойно становлюсь. Никуда не хочется, уже не Сине, но уже на скафе для тех, кто в курсе. Более спокойно, становлюсь, уже не хочется никуда бежать, я просто смогу выспаться спокойно. Это очень удивительная вещь. Это очень удивительная вещь. Соответственно, вот наши все пословицы, да, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот это оттуда! Вот там а с кем поведешься, того наберешься, это все оттуда, эта техника реально работает. Особенно удивительно видеть, вот удивительно, да, поскольку я стараюсь быть наблюдательным человеком, когда приходишь в дом какому-то человеку и смотришь на его, например, животных, да, вот на, на кошек и особенно на собак. И вот ты смотришь, если хозяин такой вот тучный, неповоротливый, да, у него такие крупные черты лица, такие малоподвижные, то ты в большом вероятно большая есть вероятность того, что ты найдешь собаку его такой же тучный, такой спокойный, неповоротливый, она будет медленно ходить, и более того, у них даже лица будут одинаковые, ну там морда собаки, да, и человеческое лицо, они будут похожи, прям так вот возьми две фотографии, думаешь, что-то у них есть общего. К чему это все говорю? К тому, что как раз таки, Одна из особенностей нашего ума заключается в том, что он способен при общении с какой-то какой личностью, либо с каким-то предметом, перенимать качество этого предмета. Это может быть и хорошо, а может быть и плохо. Это, знаете, это, это не хорошо и не плохо, это вот как бы, ну, это данность. То есть, это может быть в плюс, если ты общаешься с благостными людьми, да, с теми, как бы, людьми, у кого есть высокие нравственные ориентиры. Это хорошо. Но в то же самое время это может быть плохо, если ты общаешься с какими-то криминальными авторитетами, всякими урками, всякими деградированными личностями. Как бы С кем ты общаешься, те качества ты и перенимаешь. А, собственно говоря, вот эти качества твои, они, тебя, они тебе, как говорится, из-за этих качеств ты совершаешь поступки. То есть твой поступок, он продиктован твоими качествами. Если ты добрый, ты будешь совершать добрые поступки. Если ты злой... Ты будешь совершать злые поступки, но это банально. То есть перед поступками идет качество, а перед качествами вообще идет знание. Я об этом как-то потом, ну, в следующий раз запишу э -э, видеоролик, как знание формирует наш, наш характер, да, наше качество. А она как наше качество значит, воздействует на наши поступки. И, значит, смотришь на эту собаку, смотришь на хозяина, да, или там собака такая, тут такая точненькая такая, какая-то прям бегает, как-то очень суетливая, смотришь, и хозяин тоже, он похож на меня, такой вот <свят> костлявый, такой быстро-быстро. Вот, потому что при длительном взаимодействии ты перенимаешь вот ум одного живого существа, и ум другого живого существа начинает быть похожими. Теперь касательно нашей темы, я так делал долгую философскую подводку, касательно нашей темы, вот а, когда вы посмотрите на супругов, которые прожили 50 лет в браке, да, предположим им там 70 лет, и они там 50 лет в браке, в 20 лет женились, то в принципе по качествам характера, по качествам характера даже бывает иногда сложно сказать, а вот это мужчина или женщина, потому что мужчина и женщина, когда живут вдвоем, да, они настолько близко сращиваются с Психической точки зрения, да, что муж перенимает качество жены, жена перенимает качество мужа. И иногда порой это нормально, да, а порой это иногда принимает очень причудливые формы. Ну, в большинстве случаев это принимает причудливые формы, когда мы видим, что старичок, да, такой дедушка, он такой более спокойный, более покладистый, он уже никуда не торопится, ему уже никуда ничего не надо, он такой, как говорится, ну, терпится, слюбится. А бабка, она наоборот, такая боевая, что-то ворчит, то есть там. Туда, сюда, это не то, это не то. Вот часто таких пары наблюдал и не консультировал, просто наблюдал, да. А то сейчас опять напишут. И мне, не знаю, мне это не очень как-то, да, когда-то, как говорится, мужчина теряет свою некую идентичность, да, самоопределение, какую-то вот мужскую природу, и она замещается женской. А женская природа, да, в этих отношениях, она утрачивается, заменяется мужской. И вот такие причудливые формы, да, вроде как женщина, да, ведет себя как мужчина, а мужчина, он ведет себя как женщина. Это как раз таки от того, что слишком близко, да, слишком долго и близкое общение. А что, вот пообщавшись с женой, да, сейчас две недели, я за собой стал замечать, что да, действительно, эта тема есть, мне она очень не понравилась, я за собой стал замечать те качества, которые я особо-то и не проявлял, я думаю, боже мой, боже мой, все, надо как-то что-то менять, надо менять, потому что это не очень хорошо, потому что, опять же, при длительном общении пред длительном таком вот э, доверительном, да, общении между двумя людьми, вот если вы там супругой живете вдвоем, да, в одной квартире, вы начинаете друг друга уже перенимать качество, и уже вы особенно начинаете чувствовать, что, блин, что-то не то, что-то не то, вот, вот, что-то вот не то со мной. Вот что-то не то, это как раз-таки защитная реакция психики, которая говорит, что, слушай, что-то ты как-то меняешься. Какая здесь может быть терапия? Что здесь можно делать? Ребят, все банальное, просто до невозможности. Как я решил эту ситуацию? Я решил следующим образом ситуацию. Я примерно полдня общаюсь с мужчинами, просто с мужиками. Не всегда с клиентами, зачастую просто с обычными людьми, своими друзьями. Я звоню по телефону, звоню по скайпу, по WhatsApp, неважно. Я говорю, там, Петрович, Васильевич, давай рассказывать, что там у тебя, какие там дела, что-то там на рыбалку, не на рыбалку. Просто пытаюсь общаться с ними, да, им что-то рассказать, от них что-то послушать. Обычно, вот, когда карантина не было, да, я ходил в спортзал. Спортзал – это очень крутая тема, и я всегда старался а, подальше от женщин в спортзале, да, и поближе к мужчинам как раз таки вот. А вот для этого, ну, потому что в спортзале, там, куда я хожу, там как раз таки вот именно вот, э, женщина вот, там, там достаточно удачно так подобрано, что весь фитнес, все вот эти вот аэробика, акробатика, она, как говорится, в одном ча части зала, да, а все вот гантели, они в другом. И там, где гантели, обычно женщина не подходит. А я стараюсь как раз таки, там, где гантели, там, где вот мужики просто так вот поднимают железо Потому что, когда я там побываю, в этом спортзале, Просто вот в этой атмосфере, даже можно ни с кем не общаться, просто когда ты побываешь в этой атмосфере, ты начинаешь чувствовать себя мужиком. Что да, вот я мужчина, вот эта вот тяжелая такая вот энергия такая мужская, такую тяжесть поднять, вот это здорово. Потому что у меня все-таки работа, большая часть она домашняя, да, и, тем более сейчас у нас малышок родился, и много времени проводит с женой, и лично я, поскольку мне нравится самосознание, да, копаться в себе, я э, отслеживаю вот эти вот тенденции в себе, что вот сейчас вот больше женских качеств характер стал проявлять. Думаю, так почему? Хорошо. А почему я стал проявлять больше женских качеств характера? А, так я с женой постоянно общаюсь, вообще не невылазно. Только жена, жена, жена, жена, там еще теща. Все. Я думаю, нет, подожди, что-то здесь не так. Надо срочно, срочно менять ситуацию. Потому что до этого я как-то ну, вот с клиентами персонально встречался, да, до карантина. В тренажерный зал ходил, с друзьями встречался, с мужиками. И поэтому терапия здесь такая, ребят, мой вам совет. Такой, как говорится, вот именно вот с, из глубин, что называется, самосознание, нужно стараться общаться с лицами своего пола, если вы женщина, да, общаетесь с женщинами, если вы мужчина, с мужчинами, и причем не тащите туда свою вторую половинку, ее там вообще не должно быть. Ребята, это идеальное отношение, когда у вас есть друзья, жена может знать этих друзей они могут вместе даже дружить где-то как-то, да, это нормально, но не нужно на встрече муж с мужиками тащить женщину, это самое последнее, что можно сделать, это вообще как бы некий такой, как бы такая, ну, подлянка, знаете, все приходят, все, все мужики пришли, и он один пришел с женщиной, и хочешь сказать, ну и нафига вообще, вот все, это это другое умонастроение, это, это все, это все сразу же разбивается, моментально женщина там вся, сразу все рушит, это как раз таки тот, Та ситуация, когда она там не должна быть. Точно так же, точно так же и для женщины. Если женщина собирает какой-то девичник, да, они вместе общаются, не нужно туда переться, не нужно там, вот я тебе проверю или что-то. Пускай она там пообщается, пускай она зарядится этой женской энергией. Потому что когда женщина тоже слишком сильно общается с мужчиной, да, с мужем, или там с братом, или еще с кем-то, с папой. Она начинает перенимать его качество и начинает вести себя как мужик. А женщина, которая себя ведет как мужик, это ну это ну это капец. Как-нибудь запишу, там что те, те, те, как, какие были интересные клиенты, которые вели себя как мужик. В общем, ребят, идея такая. Идея такая, вы должны в течение дня выбрать себе время, сказать своей второй половинке, что в это время вас вообще для нее нет, и уделить себе, либо пойти к другу, ну тут сами решайте по поводу карантина, пойдете, не пойдете, не знаю, либо по скайпу, по WhatsApp, как угодно, собраться два-три человека, чем больше, тем лучше, групповой созвон какой-то устроить, просто пообщаться, спросить, как дела, что нового. и просто вот насытиться этой мужской энергией, да, мужской точки зрения, мужской, вот, вот это, это очень круто, это очень круто, точно так же и женщина должна быть. Если так будете делать, так будет лучше, будет меньше руганий, меньше ссоры. И вы свою психику сохраните такой, какая она должна быть. У мужчины должна быть мужская психика, у женщины должна быть женская психика. Вот. Надеюсь, я не был банальным Потому что я очень не люблю быть банальным И, знаете, вы рассказываете дважды два-четыре Вот сейчас по телевизору посмотришь, там, как психологи выступают Что они советуют, как себя вести дома Но дважды два-четыре Ну, вот, не знаю, мне сразу скучно становится Сразу, как ты думаешь, ну, блин, ты тут мне Америку не откроешь А я хочу, чтобы мне все время открывали Америку Прям в самую-самую глупость закопаться Прям посмотреть, какая самая главная причина Она обычно глубже всего сидит она очень сложна для осознания, но зато, как бы как правило, она очень легка в действии. Просто нужно понять кое-как, кое начать по-другому мыслить и все. А физические действия оно очень простое. Ладно, все, хватит на этом. Увидимся скоро. Пока.